Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале Русфа И сегодня мы играем уже против профессионала И, как ни странно Если можно так выразиться, да? Мне попался Ювентус И это, кстати, будет интересно Несмотря на то, что рейтинг моего состава чуть повыше будет Это будет все равно э, супер захватывающе Пока у нас будет бензима а давайте -ка Марадону поставим, потому что месяц что-то как-то он как-то не настроен играть на полную катушку, а потом мы уже посмотрим, что там можно заменить, может, Роналду выпустим. В общем, поехали. Если вы помните, ну, смотрели предыдущую серию, то вы помните, что я сыграл 7-0, как и в предыдущих двух сериях. Так сказать, держим планку. Вот Бутырка Стадиум, Рубин против Ювентуса. Какая вывеска, да? Вот. Если не смотрели, то вы можете глянуть. Плейлист будет в конце видеоролика или в подсказках. Я уже не знаю, куда я его там запущу. В профессионале 7 мечей, я думаю, будет забить немного... Ключевое слово, немного проблематичнее. Вот. И нужно избегать неточных передач, как это сделал, например, мой соперник. И смотрите, какой опасный удар был. Зажал на всю, а почему-то в центр. вашего вот, значит Рональдинио. Да, это уже видно, что тут пацаны умеют катать мяч, играть в футбол не знаю, а вот насчет катать мяч они точно умеют. Например, вот Марата. Блин, как будто против э, суперзвезды играю. Реально, смотрите, у меня мячи отбирают и даже забивают мне гол. Э, ну, понятно, Роналду ну, вообще ничего не стоит забить гол, но все равно это первая сложность, которая забивает мне гол, да еще и первой. Ну да, тут ничего сложного именно для Роналда не было. А для меня, да, немножко пришлось попотеть. Кстати, Роналду-то я не выпустил. Все, мне хана. А, так, Марадона делает, кстати, точную передачу на Бензима. И у меня забирает мяч. Только бы эта игра не превратилась в мое избиение. На самом деле, профессионал не такая уж сложная сложность. Но что-то мне забили в самом начале матча. Так, отбери. Так, это будет вынос. 100%. Здесь мы должны выиграть вверх. Выиграть, а не проиграть. Так, это назад. Вперед. Так, все, мяч наш. И потихонечку, значит, развиваем нашу атаку. Бензима, ах ты, скидка. Но у нас есть возможность забить на угловом. Ключево слово «возможность», а не самая. Ладно, короткий угловой разыграем. А, это у нас здесь подбежал Талиса. Здесь ждет нашу передачу Дани Алвес. Александру, у которого есть возможность пробить, но честный вытаскивает этот, кстати... Очень неплохой удар. Бускетс должен выиграть вверх. Он это и делает. А, нет, такая возможность была на Марадону отдать. Почему? Так, это бускетс. Это бускетс. и видит бензима, но его почему-то постоянно накрывают профессионалы из Ювентуса, да? Бускетс, а нет, это Пике Выигрывает верх у Роналда, но мяч все равно У Ювентуса, и он ведет 1-0, короче, мне это не нравится Я выпускаю крутых пацанов Бенсима, извини Так, где они? Не важно, что они немножко Не в форме, они лучше Да? Да, мне кажется, что они Лучше будут, все, погнали Погнали Сейчас немножко надо будет подождать, пока замена сработает. А пока мы... Мы даже не отбираем мяч. Это все из-за того, что Роналду нет. Вот 100% по-любому. Назван, обыгрывают. Крутят, вертят, но Пике все-таки отбирает мяч. Отдает, да, точную передачу. Марадона немножко тут покрутился. Передача на Каутинью, Он видит Рональдинио, который... Ускоряется, быстро-быстро бежит Остановится Отдаст точно, я хотел сказать Передачу, но Каутиньо здесь на скидке Да Александро, Талиса. Бускетс Марадона Каутиньо я надеюсь, не в офсайде И забивай, и, и опять он Бьет в центр И он еще и в офсайд залез, да? Какой нехороший Зачем в центр бить? кстати, уже конец первого тайма, а мне... Точнее, а я еще не забил. Ну, переигрывать не буду, потому что, ну, нечестно будет. Правильно, правильно. Заканчивается первый тайм. Водичка. Ай. Да, кстати, дальше в следующих сериях будет еще интереснее, там сложность еще сложнее. Да. Вот, значит, бежим сразу же в прессинг. Ух ты, даже тут падают игроки. Ронал вот здесь понимает, что надо тут прессинговать как-то и ну, чуть ли не отбирает мяч. Это было почти, а почти как мы знаем не считается. Да? Да. Так, ну тут мы должны, должны, должны отбирать, должны отбирать э, Талису, хороший корпус, Криштиано, передача, Мартинес, добегай, Месси, Бускетс кто-нибудь отберите, добегите. Ну, умеют играть. Пацаны, видно, что тренировались э, получше, чем значит, в России, где-нибудь в Европе. Вот, очень крутые парни. Я бы не советовал против них играть. И Рабьет даже пробьет, но Нойер на месте. А, бускет. Ух ты, и это, и это передача на кричан Роналду, который делает передачу на Мартинесса. Мартинесс... Ух ты, нет. Это, это, это ужас какой-то. Это какой-то ужас был. Ну, передачу вообще каша. Нам же, кстати, нужно минимум два забить, а мы этого еще не сделали. Так, Умтити не выиграл вверх. Молодец, Тадису, Роналдиньо. Так. Атака продолжается, остановились, а, Так отдали, отдали, идем сюда, спокойно, и это Крещан Роналдо! Смотрите, с какой дистанции, практически без разбега развернулся и забил, отлично, мы сравняли Предвижу уже, как в комментариях будут писать что я играю в несколько тысяч раз лучше, чем бот Тем более, чем ты, ну, мне это Не важно, важно, что забил Криштиану Роналу, смотрите, просто Развернулся, и просто, кстати, слева Ему вообще не важно, с какой ноги Бить, он с любой забьет Вот Ну, я, кстати, рад, что я, по крайней Мере, открыл счет уже И надо забить еще один Чтобы, ну, чтобы Было хотя бы, ну, Солидненько Не солидно, а солидненько Солидно, это нужно было не пропускать И забивать очень много мечей. Так, Талису, хорошо Все, уже соперник потерял, потерялся Я сказал, потерялся Но еще пока не совсем он потерялся Он еще в игре Даже вон Алвеса обыграл Так, отдай, отдай мячик Так, это Месси Это Месси, а это Мартинес, А это снова Месси, который ускорится ускориться, они, они от меня тут закрыли уже Развернется тогда Отдаст передачу на, на кого? Ну на Мартинеса, хорошо, Мартинес развернется И забьет с левой ноги в дальний уголочек Это 2-1 Ну, нужно было сделать лишь нужной замены И все Это Мартинес Смотрите, Рональдиньо развернулся, Мартинес и забивает. Прям как красиво развернулся. Вы смотрите, а. еще раз повтор. Рональдиньо, Мартинес. Оп. Практически не глядя забивает. Достойно я считаю. Я считаю достойно. Можно даже попытаться еще один оформить, третий. Тогда это будет вообще камбэк. Ну, у нас и так камбэк, но это будет Супер Поэтому надо постараться. Ага, тут вот передача на Марату, который, э, который забивает мне гол э, в дальний угол. Слушайте, игра начинает э, накаляться к концу матча. Еще раз повтор. И тут подработал. И я, я вообще не ожидал, что он как бы бить будет. Вот. Но он как бы забил... Стандартно отдал передачу, потом пошел дальше открываться, потом получаешь мяч, и уже гол. Ну, вот. Ладно, самое главное, что мяч у нас, и мы можем значит, развивать уже свою атаку Рональдинио Мартинес. А кому отдавать мяч-то? Ладно, хорошо, что это точная передача. Мартинес на Роналду, и всходу в... почему это во вратаря? Так, ладно, хорошо, Рональдиньо. А вот здесь Месси, и Месси уже ничего не помешает забить, но это опять во вратаря, почему? Нет. Так, у нас есть угловой. Да? Ладно, уж посмотрим повтор. Здесь, ну, здесь нужно было, кстати, забивать, или можно передачу было отдать. А там на пустые, ну, уже ладно, у меня уже там игроки вон устали. Так, это короткий угловой. И мы его вот так вот, смотрите, опа, обманули. Так, а кому отдавать-то? Ладно, Талису. А дальше-то? А дальше кому? А что я сделал такое? Я даже сам не понял. Ну, ладно. Ну, 2-2 тоже неплохо. Но можно было и лучше сделать. Все. Оформить, так сказать. Умтите выиграй вверх. Ладно, Умтити не выиграет. Ну, Бускес, по крайней мере, точную. На Мартинеса вышла. А дальше на Криштиану Роналду. Который будет навешивать на Рональдиньо! Ладно, Талису, так забьем, давай. Ну, хорошо, хорошо, 2-2, тоже неплохо, но можно было и немножко покошернее сыграть, Ну, так тоже достойно. Вот, пишите в комментариях, как вам игра, кстати, если вот такая штучка в гостях нету, а у меня есть, значит именно я победитель, собственно, вот, видите. Значит, я затащил, я был лучше все-таки, чем тот игрок. Ну вот, ну все, в принципе, с вами был Фопес. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравился видеоролик, нажимайте на колокольчик, а я пойду записывать для вас следующую часть нашей супер-супер-рубрики.